зрителям, потому что мы всегда от зрителя берем энергию. Если ему нравится, мы видим, что ему нравится, и нам от этого еще лучше становится. Если кому-то не нравится, у нас, наоборот, еще больше сжигается все внутри, и хочется доказать и показать, чтобы человек повернулся, поднял голову и начал на тебя смотреть. Вот это все не очень сложно, вот просто расслабленность, Уверенность, хорошее самочувствие, хорошее настроение, и правда, и все будут улыбаться, и вы будете прекрасными артистами, и люди будут хотеть на вас смотреть, потому что все, все изначально, вспомните себя в детстве, все мы артисты замечательные, вот, и, ну, а просто мы растем, мы какие-то там зажим, мы какие-то там штуки не нужны, вот, надо от них избавляться, вот, верить в себя, быть свободным, быть, я могу, я хочу, я есть, пусть у вас все получается, спасибо.